Тебе когда-нибудь снилось, как ты путешествуешь во времени? Наверняка, ты хотел бы вернуться назад в прошлое и своими глазами увидеть то, что ты когда-либо проходил по истории. Или ты предпочел бы оказаться в будущем и узнать, что произойдет с нами и с нашей цивилизацией в будущем. Может нам удастся познакомиться с инопланетной цивилизацией? Путешествие во времени кажется научной фантазией из книг и фильмов. Ты сам наверняка не раз задавал этот вопрос. Возможно ли путешествие во времени? Если это действительно так, то что нужно сделать для того, чтобы путешествовать во времени? Сначала ты должен понимать, что время существует для каждого в любом месте в нашей вселенной. Время не зависит от кого-то и ее нельзя остановить. Каждое живое существо на этой планете имеет свое время и окружающие его другие живые создания тоже имеют свое время и у каждого из них оно отличается. Но несмотря на это, есть ли возможность путешествия во времени или это все какая-то чушь? Согласно теории Эйнштейна о теории относительности можно заметить один очень важный научный прорыв, и это объяснять процесс изменений нашего времени. Согласно этой теории время представляется как элемент или частица какой-то пространственной среды. И если нам как-то удастся построить такой транспорт, скорость которого будет превышать скорость света, то мы можем, например, от отражения луча Солнца через Землю увидеть нашу планету в прошлом. То есть от отраженного э, луча света Солнца мы можем увидеть отражение нашей планеты в прошлом. Но с теми технологиями, которые имеются у нас сейчас, это невозможно, ведь для этого нужен транспорт, скорость которого будет превышать 300 тысяч километров в секунду. Но ты наверняка знаешь о черных дырах и наверняка слышал из мультиков, книг и фильмов о том, что они способны искажать время и пространство. Эти далекие от нас черные дыры наверняка сумеют помочь нам в путешествии во времени. Черные дыры имеют очень сильное гравитационное поле и могут притягивать к себе практически все, что угодно. Также они излучают очень сильный свет. Большинство ученых считают, что время там идет очень замедленно, и если ты вдруг, не знаю как, упадешь внутрь черной дыры, то согласно теории время там будет сильно отличаться от нашего времени. Если тебе удастся выжить, то время там будет очень замедленное, и ты сможешь выполнить все те же обычные задания, но в нашем мире то время, которое ты потратишь на выполнение своих заданий внутри черной дыры было бы сверхбыстрым, ты бы стал супер человеком. И из-за того, что время там будет идти медленно, то соответственно и скорость света там будет медленнее. И вот там было бы легче добраться до скорости света и превысить его. Ну наверное ты знаешь, что свет состоит из частиц протона. И вот солнце излучает такой свет, то есть фотонов, которые с невероятной скоростью движутся к нашей земле. Но так как расстояние между нашей планетой и солнцем колоссальное, то фотоны движутся миллионы лет. И после того, как она достигнет нашей планеты, она отражается от нее и движется в нейтральной форме в том же направлении. И если мы сумеем до них добраться, то в их отражении можно будет увидеть прошлое нашей планеты за несколько тысяч, а то и миллионов лет назад. Так вот, внутри черной дыры мы будем супер-человеками, которые двигаются с невероятной скоростью по отношению к другим предметам. И наша скорость тогда должна превышать скорость света. И тогда мы сможем увидеть, какой была Земля 10 лет назад, 100 лет назад, 1000 лет, а то и даже миллионы лет назад. Нам просто нужно догнать эти фотоны и увидеть отражение нашей прошлой планеты. И кто знает, возможно нам удастся попасть туда. Не знаю, звучит как-то фантастично. И я думаю, что на практике это вряд ли удастся. А как считаешь ты? Жду твои комментарии. И поддержи нас за это видео лайком и подпиской, если ты этого до сих пор не сделал. И обязательно нажми на колокольчик и включи все уведомления, чтобы не пропускать новинки на нашем канале. Вот еще парочку интересных видео с нашего канала. Просто выбирай, кликай и смотри.